Так, ну ч ⁇ Я предлагаю все равно все это дело записывать, потому что в целом, конечно, расстраивать что целые полтора часа из-за того, что вот так вот они эту Интелеадею сделали. Ой. Промахнулся кнопкой. Короче, обидно, что столько времени уходит на всякие эти проблемы. Ну не знаю, я просто вижу студии, когда пользуюсь, да, вот так вот Microsoft, которая... Mm -hmm, да, я когда на C ⁇ пыталась что-то писать, вот, я... Вот, там все, все намного проще, все намного понятнее, если честно. Надежнее, как ты себя чувствуешь, что... Так, короче, тут какое-то приложение, которое... Чего-то оно mm -hmm. это... Ты сейчас записываешь? Ну, да вот а? так в общем я полагаю это тоже все не интересно Maybe закроем я уже не помню о чем там речь была так Следующее. Следующее, что там точно. Ты, кстати, смотрела фильм области тьмы? Да. Обожаю этот фильм. Так, короче, я его не смотрел, походу. Надо будет посмотреть. Так, ладно. Где у нас там что по стрингу? В um, следующих so in the, in the 40 минут мы собираемся рассмотреть какие функции в IntelJ, как вы быть более эффективным с Spring Boot. Я думаю, что все из пробовали Spring Boot и когда вы сделали вы, этот веб-сайт. Без звука, не очень. Но я пока не знаю, как это сделать, чтобы Скайпе было. Uh, Starboard Rail, uh, which is service to uh, generate а uh, да yes, yeah. so basically when you go to this site um, on the left you have some information about the project you okay. want to, to uh, generate to Например, если вы хотите построить веб-аппликацию, и хотите использовать таймлиф как инженер. То вы можете выбрать и вы можете выбрать другие. Вы H2. И вы вы можете создать проект. Так, что такое данных H2? данных написано на Jerry. ну ладно и давай попробуем Такой вариант. Мне, uh, that's me, в принципе не очень важно right. какая база данных вы и это Uh, sanctioned here, so if you click New Project, screen uh, and you'll basically get uh, the same uh, features right from IDE, right from the So this is the SDK you, you want to choose, and uh, the site, that's uh, the same site as uh, we saw before. And um, you can see the same uh, information, I'm going to choose Java 8 instance, and keep Maven for now. Um, and what we're going to do to showcase the features in IntelliJ, we're going to build a web app, and we're going to create very, very quickly uh, um, an entity, a WP entity, and we are going to create a repository for that, and we're going to use H2 um, as the data store. We're also going to secure this web app, and we're also going to expose the um, um, repository as a rest endpoint. And finally, uh, what we're going to do is we're going to um, choose also this library uh, the, uh, called the actuator, and what it provides is uh, it provides all kind of multi-functional features, um, all kind of services that you have to do over and over again when you start the application. Um, so the idea, instead of do those over and over again, have have them provided uh, uh, to you. So these are the technologies I want to. Uh, и uh, я today создать проект, который Так, вот, так, будем делать скриншотик. And I'm going to так, и сейчас вам по картинке это и действовать. Кроче всего этого видео самое важное было вот это, наверное. Так, короче, «Закрыть проект», «Новый проект». Так, дальше. Значит, «Седьмая», «Магин», «Демо», «Демо». Короче, все, я уже больше ничего не буду делать, ничего переписывать. Так, теперь нам нужно вот так вот сделать, значит, «Security». Ой. Ладно, сейчас этот друг, другом Это типа что безопасный? Посмотрим, что это такое. Так, резерв-репозиторий, чтобы у нас сервисы были. G чтобы был доступ к данным. База данных. H2. И что? Я актуатор, типа всякая штука, которая делает с задачи ладно допустим дальше вот у нас есть java и внутри java мы сделаем это. Что у нас получилось? Вот у нас есть дельма, у нас есть айдея. Так, он тут ничего интересного должно быть. Так, вот здесь та же ситуация. но все красненькое, значит. Ну ладно, вот теперь смотрим. Я вот например не знаю как из этой ситуации выйти. Что он, что у нас по видео? Okay, to, uh, create project named ID, and have that, uh, into that directory. And detected, so... Опа. Вот это вот вот это видишь, вот это видишь? Uh -huh. Почему у меня этого нету? Где оно здесь? То есть, допустим, мы закрываем проект. Потом мы открываем еще раз. Ага! Видишь, в чем дело? Это надо заскриншотить и... и вообще. Это ужас. Это по сути баг. Потому что оно должно было сразу появиться. Как у него на видео. Ой. А с багами вообще очень хорошо поступать, их вот так вот. Скриншотишь. А еще лучше вот так вот. Кстати, вот эта программка, которая скриншоты делает, это Яндекс Диск. Вот так вот можно сделать, взять он нарисовать. Куда, на что обращать внимание стрелкой. И зачем тебе скриншоты багов? Чтобы потом написать баг репорт в Intel IG. Ну, в эту, в JetBrains компанию. Чтобы они это все взяли и исправили. Потому что, по сути, любого человека, кто находит ошибки или там вообще может написать какое-то предложение, как получить программу, по сути, э, как бы можно не программировать программу самостоятельно, можно программировать, грубо говоря, программистов. То есть э, давать самим программистам задачи, вместо того, чтобы говорить, что компьютер, что, что компьютер должен сделать. Это может быть даже инфективно иногда. Вот, но, в конце концов, это все влияет на то, что развивается программа, от этого лучше живется другим программистам. А, и, в общем, рано или поздно появляются бесплатные вещи, всякие программки, всякие, всякие классные штуки, которые тоже для тебя доходят. В общем, это еще один способ активно делать мир лучше. Кажись, вот эта штука пропала, да? Пока я тут говорил. Я нажал. А, во. Что-то делает. Ага, смотри, они стали другого цвета. То есть, по сути... Вот, забавно, да? Но вот, вот в одной... А, сейчас... Вот видишь, вот, вот есть одна ровная картинка. Вот в одной ровной картинке есть ответ на вот эту проблему. Можно целое видео не смотреть. Там 48 минут. Было. Так, ладно. Чем мы теперь можем делать? Тебе там уже полчаса кто-то призвонит. Это не мне. Так. Ну короче, все на месте, вроде все живое. Так, тут что? Тут ничего. Вопрос теперь в чем? Как это все дело запускать? rest material I'm going to add that and I have a fully functional project I can use right away um, so if you know about Spring boot you know that uh, the way to start a Boot application is mostly uh, it's very simple it's like to right click right click main and your application will start uh, regardless of the fact it's one well application or not because we provide an um, embedded container for you if you decide to build a um, so I'm going to uh, create quickly um, the entity in делаем прям сразу чтобы это все не терялось он говорит новый проект ой новый пакет сделали новый новый package package something about that, yeah? And I'm going to create a speaker. And... блин, это долго интересно. Ладно. Ух ты, написано, кем создано. Uh... Так, кажется здесь был обман. <coughs> В смысле не обмана, я слишком поспешен. И вот у него есть template speaker. Он может исходный код сейчас вставить и все, а нам как его переписывать? Ладно, попробуем пропустить этот шаг. Во, видишь? У нее сразу он целый он этот исходный файл. Вообще круто. А, а, как где это... его взять? а где его повторить? И что теперь делать? Так, что тут написано? Да, и смотреть. Pre-populated -pre template, uh, so you can see that the бывает так, что к видео иногда ссылки дают, но здесь нет. I'm going also to create a speaker repository and the same thing нормально у него еще и под этот класс сделан шаблончик где уже все готово так ладно ну то есть вот он спикер это видимо Моделька, да, а вот спикер репозиторий это как бы класс, который управляет коллекцией этих спикеров. Почему на спикерами назвал? Непонятно. А, uh, uh, method method. So same, same ah, кстати, еще можно вот такой вариант сделать. Вот он у него есть тут вот, в исходном коде speaker-репозитория. Мы сейчас это загуглим. Вот тебе, пожалуйста, прям сразу исходный код. Только чё-чё-то -то, -то вообще по-другому все. Нет, это... Это вообще... А, ладно. Жало. Можешь вот это... Понятно. Что-то это какая-то ноу-хаус ноу современная. Настолько часто эту штуку делают. Это, это наверное, как список задач, какая-то типовая такая. Типовой пример. Ладно. Мне интересно этот момент. еще у него вот справа э, запуск недоступен. Мне вот интересно как он все-таки сделать так что программу можно будет включить you can also see that um, it has some uh, spring data repositoryations on it um, uh, which in this case is simply used to customize the way the search method is going to be exposed we are going to see that in a And these are to bind, uh, the, uh, URI tribute to the actual uh, search, uh, So I want to have some speaker in my store, uh, as you see, uh, I'm, I'm going to use H2. Uh, so to do that, I'm going to use uh, an Hibernate feature, uh, if you create a file named import.sql at the root of the class path, and Hibernate is going to gen generate the schema. Uh, if it finds such file, it will basically process it. And to To fill it, I'm going to use a uh, another feature called Life Template, where you can basically map any <laughs> shortcut to whatever you want. This is it. I have a map. So I'm going to run it, as you can see as from IntelliJ IDE 14. Диедитор раздected, что main class is a Spring Boot, so Boot он Короче, он выбрал файлик демо класс и его запускает. Можно было предположить, я так уже делал. Эх, ладно. Смотри, цвета появились. Раньше было все одноцветное какое-то. По ошибке. Чудесно. Но уже другая ошибка. Давай гуглить тогда что. Самый быстрый способ обычно такой. А, здесь еще одна ошибка. Адрес уже используется. Давай искать в проекту, как это. А, двойной Shift. Ничего нету. Так. А как он, значит, это все исправляет? Угу. В Application Property прописать такой. Нормальная вещь? Люди уже это. Сам себе сам вопрос написал и сам на него ответил. Так. Хорошо, ладно, с другим портом пробуем. Возможно, у меня действительно чем-то занят 80-80. чтобы сейчас все это не померло. Так. Чего? А, ну вот, памяти не хватило. У меня, короче, тут проблемка. Вот у меня 8 гигабайт оперативки mm -hmm. на 10 венде, mm -hmm. и, и И нету их, в общем. Как только? Ну вот видишь, сколько заполнено и не хватает. Вот почему-то есть еще вот блок памяти, который нужно записать на диск, но он ничего никак не запишется. Так, ладно, я сейчас попробую позакрывать все, что можно. Скайп не могу. Так, вот есть хром. Да, значит это понятно. Понятное, понятно. понятно. Попробуем. Так. Я сейчас во ВКонтакте пришлю ссылку на ровно то место, на котором мы остановились. В этом видео, чтобы не потерялось. Так. Здесь уже ничего не надо, так значит хром можно закрыть, наконец -то. вот смотри, видишь, хром закрылся и результат. Память вы высвободилась. Но все равно не так много. Хотелось бы. Так, ладно, что там с записи видео? Она не умерла. Это хорошо. А, ладно, запускаем еще раз. Так, ну, кажется. все. Говорит, что запущено. За 20 секунд запустился. Ага. Чудеса. Так, ну что, значит, он в виде веб-сервера у нас где-то висит. Ой, сейчас опять хром открывается. одну вкладку хотя не можно попробовать вот так вот сделать кроме пока выключи что у нас с памятью память пока есть попробуем браузер Значит, что у нас? Локал хост? Это как так? Чего? Какое еще приложение? Так, ладно, это неадекватный проводить. Да, да, я сегодня только не смогла. Кайп себе нормально скачать оттуда. Так, есть у меня Firefox. и какой у меня э э, логин и пароль <рly> <рly> фейковую учетку создавал как видишь я ничего не делал на этой теме Но вот он говорит что здесь это какой-то дефолт security фасад. Я не знаю, как Так, ладно. Ну, допустим... Оно работает. Оно, конечно, ошибку выдает, но оно работает. То есть оно как бы то, что на ошибку вот это даже правильно. Но, конечно, обидно, что он меня не пускает. Давай смотреть, что тут вообще наворочено. О, господи. Что это? А, это неудачный запуск. Так. Это все всякие модули. Ну, мы уже смотрели это все. Так, здесь все то же самое. Так. Тут пусто. Тут пусто. А где спрашивается логика по проверке по паролю? И... Жуть-то какая, а? Ладно, будем, будем наверное смотреть дальше хром, а что он там делает. А -а -а. Ну, как минимум мы его запустили. Ладно, давай мы его даже на еще сделаем. О, Во. вот здесь то можно установить. Кстати, наверное, здесь же его можно запустить. Да. Так, вот такая вот штука. И что будет? Интересно, как это сработает не сработает. Ну, короче, он 20 секунд загружается. У меня пока сайкотка. экономный режим теперь на машине работать невозможно придется ждать Ладно, Кажись Стабилизируем да? Так угу. ну, чё? В общем, консоль работает Вот, видишь а, да. угу. Так, то есть, в принципе Можно У нас и веб-приложение есть Вот оно Она Вроде что-то выдает Тут есть там есть Интересно. в общем какой-то стимул она выдает даже в случае если ошибка произошла это уже может только радуется так давайте смотреть дальше помните ли Uh, the editor has detected uh, that this main class is a spring boot application so it offers a way to start it as a spring boot application as the icon states here so let's do that okay so I have an application which is starting now It's doing some stuff okay so um, I need to log into my app uh, the reason why I need to log into my app is because um, I've added the security uh, starter in the list in, in the without privately so the decision that both is going to take if you don't have any special configuration or any special uh, um, uh, customizations to your app is to secure everything in basic applications And it's also going to create a user that you can at least log in to, uh, to your application and the default user using this user and there's no default password because if we do that and we write a default password in our documentation and someone happens to forget about it then it's a, it's a security or it can be dangerous so what вот, вот без, без видео, как это вообще можно сделать, я не понимаю. Как можно догадаться, что нужно вот именно такой юзернейм и такой пароль? Что? Почему Джейсон? Ну ладно, давай мы это сохраним. Файлик. Что то он нам выдал. Открыть папку с файлом. Он нам выдал... Джейсон, кстати, знаешь, такой Джейсон? Нет. Ну, короче, это вот то же самое, что XML, только в другом формате. То есть, грубо говоря, выглядит вот то же самое, что сверху. Сейчас я напишу, как в XML. То есть вот такая штука, потом такая штука. Вот, потом вот такая... Да. Рафаэл, значит. Алло, ты тут? Да, я тут просто... То, что там бабушка пляшается. Угу. Вот. И, соответственно... Вот. Короче, вот это вот объект, да, в JSON, uh -huh. вот то же самое, только в XML. -е. И, соответственно, в HTML uh -huh. примерно то же самое. Но иногда вот в HTML еще делают такую штуку, что я, я считаю это лично излишеством. Но можно делать вот так вот. То есть, вместо того, чтобы писать свойства внутри объекта, вот так, да, некоторые вот такие вот штуки делают. Uh -huh. вот. В принципе, и так, и так То есть у нас вот здесь, вот до вот этой штуки Список свойств, да? И вот здесь вот Тоже у нас Нет значения, по-моему А? Нет значения, по-моему, как делать Ну, просто Вот то, что внутри Это называется атрибут, а то, что вот здесь вот, Это называется child То есть uh -huh. Вот это вот типа parent node да то есть родительский узел а вот это вот child ну, то есть э, дитя вот. так различается только названием ну да то есть по сути и то и другое это свойство объекта или свойства атрибута то есть ну короче или, а или, а или атрибут объекта да то есть и это тоже можно назвать атрибутом то есть в итоге, как бы, здесь есть просто дополнительный синтаксис, который позволяет вот и так, и так записывать, кому как нравится. Вот. А в JSON такого нету. Здесь ровно один способ, как это все записать. То есть вот так, через скобочки. Угу. Но суть такая же. Вот опять эти.. Кобочки, смотри, они открываются именно на той же строке. Это все просто стиль такой или? Это так стиль надо такой, делать? можно вот так делать. И она заработает. Да, он не учитывает пустое пространство, так же как и XML. Можно вот так делать. Да. Хоть, хоть вот так, все равно будет работать. Да. Это стиль такой, да? Короче, он нам э, говорит, что есть некая ссылка вот такая. Давай мы попробуем туда перейти. О, кстати, можно прям так. если что сейчас откроется. Нельзя. А, она через контур У тоже не работает. Короче, странный редактор. Ой, ой you can see. Так, ладно, придется заново прокручивать. Так, опять пароль надо ему. Давай вот здесь это сделаем. Во. Здесь Здесь уже просто.. Что тут? Во, здесь есть Html. То есть здесь HTML, но в боди они запихнули JSON. Знаешь как? То есть можно его вот так в одну строчку записать со скобочками, да, можно вот так вот, как здесь. Это равнозначно. Так, ну окей. Okay. Что у нас дальше проведем? видео? Мы попросили от IntelliJ ID и по умолчанию а мне файликом. Ага, вот он сделал, что у него спикерсы появились, а у нас только вот есть э, so that, uh, вот эта вот штука, только профиль. Uh, uh -huh. Ого. Ты не увидишь какой-то этот.. Эм... А, это Chrome так делает. Понятно, у меня, yeah. а у меня Firefox. Здесь видишь, есть минус. И можно сворачивать. То есть э, в синтаксисе JSON -а такого нету вот этого. Это просто в интерфейсе можно сворачивать, разворачивать. Какой-то плагин, наверное, стоит. Methods. вот, кстати, на тему дизайна, да, как бы мелочь, да, но если вот, это вот этот минус поместить в кружочек, то он перестает смешиваться с самим синтаксисом, да? то есть ты не перепутаешь, где у тебя кнопка, на которой можно нажимать, а где исходный код? Господи, опять где-то какой-то взрыв. Что там случилось? Где-то завод какой-то взорвался. Тут бабка ходит, орет, что она там дымом воняет. Ну, вот такая вот штука. Ну, это Украина. Да-да-да, я тоже хотел это сказать. Так, ладно. что -то мне страшно, окно что ли закрыто. Ну ч, продолжаем или у нас Да, это... да. I can also search by Twitter and search for Так, ну вот он тут говорит, что можно использовать его атрибуты и так далее. Это, конечно, все хорошо, но так как он нам исходного кода не дал, мы тоже также по поиграться с этим уже не сможем. Ну, в плане может, сможем, но придется додумывать самостоятельно, как это сделать. I told you also about the, uh, the actuator, and uh, what the actuator is certain uh, endpoints, like the -endpoints, which gives some information about Смотри, вот, вот этот вот модуль актуатор, который он говорит, он позволяет заранее готовы вот эти странички генерируются, всякие, которые позволяют вывести, информацию о системе. Мне это кажется, как какая-то магия. Откуда это все взялось? Так Нет, это... подробно. Что такое аджесин? Вот подробно. Здравствуйте, приехали. Это программирование. Тут всегда так. Так, это джейсонруид, не то. Джейсон, значит, орг. Вот что это за штука. Э -э стало понятнее? Это какой-то язык программирования? Короче... В общем, я такого никогда не видела. Это называется «Привет, JavaScript». Короче, у нас... Я тебе где что показывал там. Вот. Вот JSON, вот XML. Они равнозначны. То есть, их можно конвертировать друг в друга. И будут выглядеть они вот, ну, я имею в виду, что вот такому JSON соответствует такой XML, mm -hmm. и такому XML соответствует такой JSON. Они могут одни и те же задачи выполнять? Ну, а задача одна простая Они представляют собой объект У которого есть э, Свойство links В котором есть свойство profile В котором есть свойство href И значение этого свойства вот такое Опять же, у нас есть объект Вот эти скобочки, да, вот Пустой объект Потом в нем есть э, Свойство Вот Вот links, да, оно Свойство записывается в кавычках если мы напишем вот так, то это будет свойство с пустой строкой. Но сюда можно вставить объект. Вот он, следующий объект. Дальше. Внутри этого объекта опять есть свойство. Profile. Вот. Можно сделать вот так вот. Там, например, null написать. Нет, ну нельзя. В JSON нельзя, в JavaScript можно. Вот. Соответственно, можно вернуть этот объект обратно. Ну и, соответственно, вот профайл, mm -hmm. у него есть свойство хреф, вот его значение. А в чем преимущество этого JSV? Mm -hmm. Ну, давай считать. Вот, допустим, если мы уберем все пробелы и... Ой. Я поняла. Я чего хочу. И начнем mm -hmm. это все. как бы он продолжает быть синтаксически правильным. Ну, мы убираем все пробелы. все лишнее. Ну, в чем преимущество? Ну, вот редактор говорит, что здесь 88 символов, а здесь 60, 61, то есть примерно 30, на 30% меньше символов. Ну, вот в этом конкретном случае. То есть, типа, символов меньше. То есть, не нужно писать... Там, например, для объекта, если он... То есть придумывать ему обязательно название, то, например, R, да, минимальное, что можно написать э, в XML. Это вот так. Не а, нужно придумывать название, если это просто объект. Дальше. А... Ну и не нужно писать закрывающий текст. То есть закрывающим тегом является закрывающий скоб. Открывающая штука, вот это открывающий тег открываешь скобка грубо говоря на вкус и цвет а в целом это одно и то же вот а откуда ты это взялось сейчас я объясню вот допустим у нас есть какая-нибудь такая штука jazzbin это всякая фигня на тему того как можно в браузере быстро делать пример. Ну вот, допустим, у нас есть страничка HTMLная сразу. Вот это все дело можно закрыть. Так, вот у нас есть Html, да. Здесь можно писать. Привет. Вот он отобразился. Так, допустим, дальше у нас теперь есть JavaScript. Берем вот эту вот штуку и говорим, что у нас есть переменная. Например. X. Вот. Uh, с точки зрения JSON, uh, то есть JSON совместим с JavaScript полностью. То есть вот этот вот JSON можно напрямую встраивать в JavaScript. И можно еще вот что делать. Мы, например, теперь у нас есть X. В нем есть uh, Links. В нем есть uh, Profile у нем есть хрёв мы можем сделать например документ допустим интересно будет такой работе вот вот видишь такая что кстати здесь в HTML тоже есть вот что-то типа печать печать строки да то есть вот мы написали например документ write и вот он вывел вот это вот э, свойство из объекта видишь uh -huh. которое мы только что вставили но вот этот JSON можно скажем так например мы возьмем дальше э, вот этот хрев взяли его э, Лай нет, нет такого. Доставка пама. Запись Так, ладно, да. Слушай, мне завтра у человека нужно там. на рождения, короче, поздравить. Я пойду в магазин, на минут 20. У тебя есть еще две минутки? А, да. Так. В общем, в можно взять, допустим, поменять какое-нибудь значение, поменять что-нибудь. Типа тот же текст проверочный такой, да, там. Поменяли значение, да? Вот здесь вот мы вывели исходное значение, здесь у нас в объекте уже все поменялось. Но мы можем теперь все дело еще раз вывести. Ну, ты что тут... Да, видишь он теперь выводит текст проверочный <плевает> дальше можно пойти еще интереснее и ну, вот я бы еще раз вывел, просто стоял строчку так можно вот есть такая штука называется джейсон можно превратить весь этот объект в x в json опять и вот что он что мы получили я прям копирую отсюда больше в разнице было видно то есть я теперь могу вот в таком виде да это например дальше куда-то передавать преобразовать в xml еще что-то то есть по сути это какая-то такая штука что-то типа протокола передачи данных да это может быть как xml так, так и json но с json напрямую в java можно работать то есть он это часть языка JavaScript изначально была. То есть отсюда он и появился. Причем можно написать не только вот так напрямую в код, да, А сделать из этого все большую строку. Да, допустим, мы получили строку. Теперь это просто строка. И написали, например, такую штуку. Обратная операция. json parse. То есть, типа, разобрать э, вот эту строку и превратить ее в объект. Опять все заработало. То есть, можно написать вот так вот, да? А можно напрямую. Сразу из JavaScript. Mm -hmm. Вот, Ну, как-то так. Вопросы? Um, пока нет вопросов. Ну ладно, давай тогда на, на этом пока закончим, вот, я дальше буду экспериментировать, вот, когда будет, будет лучшего невозможно, подключиться, пиши, звони. Да, хорошо.